Привет, ребята! Сегодня мы будем лепить доктора Джона Зойтберга из мультфильма «Футурама». Для этого нам понадобится пластилин, фольга, лезвие от канцелярского ножа, инструменты и зубочистки. Смешаем розовый и оранжевый пластилин и вылепим голову. Ножом подравняем край. Наш доктор омароподобный человек. Скатаем колбаску и разрежем ее на 4 одинаковые части. Приклеим колбаски усики к голове. Инструментом сделаем углубление для глаз. Из белого пластилина скатаем два шарика. Вклеим шарики в углубление для глаз. Из черного пластилина сделаем маленькие зрачки и при помощи зубочистки вклеим их в центр глаза. Возьмем серый пластилин, скатаем тонкую колбаску и расплющим ее. Лезвием подравняем края. Получившуюся полоску наклеим вокруг головы на уровне лба. Из темно-серого пластилина сделаем круглую лепешку и приклеим ее на стык полоски на лбу. Инструментом или зубочисткой сделаем прокол по центру. Из фольги сделаем плотную заготовку для туловища. Из голубого пластилина вырежем треугольник и наклеим на заготовку. Это будет часть комбинезона. Сделаем белую большую лепешку, она станет халатом нашего доктора. Лезвием подровняем края и отрежем лишнее. Получившимся прямоугольником обернем туловище. Ножом немного надрежем уголки и завернем их так, чтобы халат был немного расстегнут. Получившуюся складку на спине разгладим. Скатаем две колбаски, это будут руки. Подровняем края ножом. Теперь вылепим клешник, как я это показываю на видео. Для этого мы воспользуемся ножом и зубочисткой. Вот такие замечательные клешни у меня получились. Приклеим их к рукам. А руки приклеим к туловищу. Скатаем три маленьких шарика пуговички и приклеим их на халат. Из голубого пластилина сделаем ноги. Для этого скатаем две толстые колбаски, подравняем края и слепим их между собой. Теперь сделаем стопы. Ножом сделаем разрез, и получится два пальца. Сделаем две лепешки серого цвета. Приклеим их к стопам. Теперь скатаем два тоненьких жгутика и приклеим поверх стоп. Получились вьетнамки. Приклеим стопы к ногам, а ноги к тулу еще. Из голубого пластилина сделаем лепешку потолще. Это будет воротник кабинезона. Инструментом наметим шов. Осталось только посадить голову на место. Вот так. Доктор Джон Зойдберг готов. В комментариях напишите, пожалуйста, нравится ли вам мультфильм «Футурама».